Всем привет! Смотрите, как восстановить файлы с карты памяти фотоаппарата, телефона, планшета, видеокамеры, регистратора. Случайное форматирование карты памяти фото, видеокамеры, регистратора или мобильного телефона удалит все сохраненные на ней видеоролики и фотоальбомы. Часто фотографы очищают карту памяти по ошибке во время фотосъемки с целью освободить место. Заражение вирусом, неправильная работа программы, сбой электропитания – все это может удалить ваши снимки. Если вы столкнулись с подобной проблемой, следуйте нашим инструкциям. Прекратите использовать карту памяти. Дальнейшая фото или видеосъемка сделает невозможным процесс восстановления фотографий. Подключите карту памяти к компьютеру или ноутбуку, используя Card reader. В некоторых случаях вы можете использовать фотокамеру, телефон или планшет, подключенный кабелем в качестве устройства для считывания карты. Если карта памяти повреждена и не определяется, обратитесь в сервис по ремонту. Если компьютер видит вашу карту, используйте Hetman FAT Recovery. Загрузите программу по ссылке в описании и установите ее. Итак, давайте рассмотрим подробнее, как же восстановить файлы, используя программу Hetman FAT Recovery. Для этого воссоздадим одну из ситуаций, в результате которой могут быть утеряны важные файлы. Вот карта памяти с файлами. Форматируем ее. Как мы видим, карта отформатирована. Файлы утеряны и теперь нам нужно их восстановить. Итак, как же восстановить файлы, используя программу Hetman FAT Recovery. Запускаем программу. Находим в списке карту памяти и делаем клик по ней левой кнопкой мыши. Здесь выбираем «Полный анализ», галочки вставляем как есть. Далее. Ожидаем пока завершится процесс анализа, это может занять некоторое время. Готово, процесс анализа завершен. Итак, мы можем выбрать нужные файлы и восстановить их.